Добро пожаловать на мой мастер-класс, ребята. Сегодня мы будем работать над волосами нашей модели Аманды. Посмотрите, что было в начале, и вспомните об этом в самом конце. Сегодня мы займемся преображением. Мы будем ее осветлять. Я собираюсь сделать фоновое осветление. Уровень ее натурального цвета волос — примерно семерка. Поэтому я выбрал осветляющую пудру Джайко Блонд Лайф. Она помогает осветлить на 9 уровней. Нам этого не надо, потому что ее исходный цвет уже на уровне 7. Итак, я использую оксид 6%, волюм 20, чтобы воздействие было мягким. Если вы ранее обратили внимание на ее концы, они в довольно плачевном состоянии. Поэтому я не хочу, чтобы при данной технике на них воздействовало слишком большое количество осветлителя. А хочу я выровнять цвет волос по всей ее голове. Итак, я начинаю работать над фоновым окрашиванием, нанося состав прямо на корни волос. Я наношу пудру на корни и не только. Я также смешиваю ее так, чтобы консистенция была немного более жидкой. Во-первых, если осветлитель высохнет, он не даст нужного поднятия тона. Во-вторых, потому что надо наносить средства на корни и обеспечивать их. Я хочу быть уверенным в том, что все волосы полностью покрыты составом, чтобы весь фон был одного тона, а уровень его выше. Таким образом я работаю по всей голове, особое внимание уделяя корням и ниже почти до середины длины, потому что у нее очень отросший корни. Я знаю, что все парикмахеры бывали в ситуации, когда клиент долго не ходил на коррекцию. Аманда, определенно, из их числа. Так было у нас с ней, когда я впервые работал с ее волосами. Но сейчас мы стараемся с ней краситься более регулярно, что в свою очередь помогает ее волосам выглядеть более здоровыми. Я всегда говорю своим клиентам, что им нужно обязательно соблюдать режим в 4 недели. Потому что если этого не делать, корни отрастут слишком длинными, и каждые 3 месяца с ними надо будет серьезнее работать, чем если окрашивать их каждый месяц. При соблюдении режима затрагивается лишь малюсенькая длина корней, поэтому остальная часть волос выглядит блестящими и здоровыми. Еще одна вещь, которую вы, наверное, заметили, я начал спереди, с верхней части ее головы. Эта часть хорошо видна, поэтому в первую очередь я обязательно хочу ее хорошо и равномерно прокрасить, а потом уже двигаться дальше. Затем я перехожу к задней части. Волосы Аманды очень типичные. Она не делала ранее эмилирование, что обычно довольно бюджетный вариант. Она никогда не подкрашивала и не обесцвечивала пряди. Я хотел бы обратить на это внимание и уточнить, что такие нетронутые волосы вступают в реакцию довольно быстро. Еще одна вещь, которую я заметил, когда начал работать с ее волосами, это то, что цвет отличался с теми участками, где ранее воздействовала осветляющая пудра. Поэтому мне пришлось нанести пудру на длину больше, чем я планировал, но затем я протягивал ее до кончиков и в принципе не переживал, что кончики повредятся. Я абсолютно уверен, что это показывает плюсы осветляющей пудры Джайко.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 Итак, пудра воздействовала у нас 30 минут, и затем видно, какими красивыми и светлыми, и однотонными стали волосы. Я не захотел наносить лаплекс, хотя возможно в салоне и стал бы, просто потому что хотел показать, на что способна пудра. Теперь немного повеселимся, это новая краска J.C. Lumi Shine The Day Dimensional Deposit. Мне она нравится, тон восьмерка серебристо-синий. Я хочу уже побыстрее нанести краску на ее волосы, потому что она хотела такой пепельный оттенок. Итак, для основы я взял более глубокий восьмой уровень для оттенка на корнях. Затем я беру 9НВ и немного 10Н, совсем чуть-чуть. Обе эти краски замешиваются на оксиде 1,5% пятой насыщенности. Я наношу на полностью высушенные волосы. Это основные вещи, которые надо знать. В этой технике я делаю так. Крашу корни тоном 8СБ, серебристо-синим. Затем наношу тон 9НВ с капелькой 10 n Я двигаюсь от середины к кончикам. Прямо сейчас я наношу тон 8СБ. Мне очень нравится и я никак не могу поверить, что с оксидом 6% 20 насыщенности она стала такой светлой. Я действительно рад тому, что буду окрашивать ее волосы в будущем, потому что они осветлились так легко, всего лишь за один раз. Джайко очень интересная штука. Они прислали мне продукцию на пробу, чтобы я записал видео. Затем мне надо было создать контент на основе этой бесплатной продукции и поделиться им с вами. Любопытно, как продукция повела себя в случае с Амандой. Мы использовали осветляющую пудру Джайко Blonde Life, которая подняла ее тон, а затем новую краску Люми Shine the Day Dimensional Deposit. Суть в том, что она восстанавливает структуру волос, делает их блестящими, помогает уменьшить их ломкость. Она питает и защищает, а также запечатывает влагу внутри. У этой краски столько разных преимуществ. Вещь, которую я прямо сейчас использую на Аманде, просто отличная. Я уже хочу скорее посмотреть на конечный результат и что будет с ее волосами. Я нанес продукт на всю длину волос, что сделало их восхитительными. Итак, то, что я сейчас выполняю, должно быть хорошо видно. Я беру более темный фон тон 8 и наношу по всей затылочной части и ниже, потому что я хочу добавить немного глубины и цвета, и натуральности. Если представить, что на волосы падает солнечный свет, то есть посмотреть на них с точки зрения натуральности, то более темный тон должен быть внутри. Знаете, я старался не то чтобы сделать свет натуральным, мы ведь окрашиваем в пепельный, но фактически хотел, чтобы в итоге волосы выглядели естественно. Теперь я наношу тон 9NV по всей длине. Как именно я это делаю? Я наношу краску от середины длины до самых кончиков. Затем я беру немного краски 8SB и снова наношу ее на корни и протягиваю, как бы растирая два цвета. Такой прием помогает мне смешать их и избежать четких границ. Можно сказать, что цвета сливаются воедино, и в конечном итоге получается очень красивое сочетание. И, наконец, немного 9НВ. Далее, как я сказал, я полностью наношу краску. Я собираюсь немного протянуть тон 8СБ через середину, немного здесь через среднюю часть. И мне определенно больше нравится работать с светом, чем делать стрижки. Окрашивание – это более кропотливая работа. И мне нравится такая техника окрашивания, потому что волосы выглядят очень естественно. Теперь мы скручиваем концы в жгутики, поднимаем и еще раз прокрашиваем. Это последнее действие на данном этапе. Далее все, что нам остается, это подождать еще 30 минут, а затем мы увидим окончательный результат. Теперь берем джейко Пауэр Вип. Это пенка для волос с сильной фиксацией. Мне она нравится не только фиксирующими способностями, но и тем, что придает волосам сияние и красивый вид. Когда я выпрямляю волосы или делаю что-то подобное, я работаю большой щеткой для волос и вытягиваю пряди. И вот вы видите конечный результат, очень красивый блонд. Посмотрите, какой немного более темный оттенок корням придает тон 8 B, и какой свежий и чистый цвет получился на концах благодаря смешиванию тонов 9 nv и 10 n Надеюсь, что вам тоже все понравилось. Если у вас есть вопросы, напишите мне в социальных сетях. Теперь добавим немного текстуры. Это Джайко Бич Спрей, они мне его тоже прислали. Он стал одним из любимых в нашем салоне благодаря способности создавать текстуру. Это правда очень крутой текстурирующий спрей. Смотрите, стрижка снова стала живой. Мне надо будет снять процесс стрижки. Вы увидите его в следующем видео. Следите за обновлениями и большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео. Спасибо.